Земля самая сложная стихия. Почему она самая сложная? Потому что она самая сильная, она первая, как мать всегда самая, самая сильная фигура для всего, что происходит, как великая богиня. Или как говорили древние греки, наше дыхание от единой матери, то есть она была первая и, конечно же, все основы, все силы, все особенности вашего сознания, вашей физики, вашей психики, все находятся от нее. Более того, именно она наделяет основными правами. Именно она наделяет человека тем, что он может и что он не может. Первично, базово. Она дает ему фронт работ, фронт диапазона что он может приобрести и на что он будет иметь право. Она учит его защищаться от избыточного огня. Она дает ему в руки силу, которая позволяет этот огонь отсекать. И все греческие мифы как раз нам рассказывают об этом. У земли, говорили древние, три слоя. Первый слой, он простой. Это та земля, которая нас кормит, та земля, которая принимает прах и наше тело, и пускает после нашей смерти, и пускает, отдает его на пищу другим своим детям. В пространстве этой земли никогда ничего не пропадает. Все проходит свой круговорот и возвращается в природу. И с животными обычно, и с растениями обычно именно так и поступает. Их жизнь заканчивается, и Земля принимает их обратно. И в человеческом разуме, в коем Земля представлена трижды, такая функция тоже есть. Это Муладхара чакра. Самая первая чакра, она соответствует вот этому самому первому слою Земли, который называется слоем Диметры по имени богини плодородия. Как мы с вами понимаем, с нашим физическим телом, в обычных условиях, в общем-то, происходит все то же самое, что и с любым другим физическим объектом, прекратившим свое существование. Но человек это не только физическое тело. Человек это немножечко больше. И у Земли есть второй слой, который предполагает, что человек туда дойти может, ибо у него есть такие особенности. Этот уровень называется слоем Реи. По имени богини, матери Деметры, то есть как бы она немножечко старше да, и по времени и по сути, ее мать Рея или Рея Кибела, как ее называли на малазийский Майнер, это богиня, которая хранит память, но допускает она туда не каждого. Допускает она у того, у кого достаточно сильная ярь и у кого есть понимание о том, что огонь должен быть равен земле, что надо выполнять этот основной закон, потому что в лоне Рейки Белы хранится память, причем вся. Но допустить туда лишний огонь, это допустить, что эта память может быть уничтожена, потому что огонь способен поглотить все, что не он сам и необратимо, что характерно. И поэтому Рея, она проверяет, проверяет того, кто заходит, на соответствие параметрам с точки зрения и безопасности, и с точки зрения возможностей. Этот уровень в человеческом сознании спроецирован именно по будхиальному телу. Второй раз со стихией Земли мы встречаемся именно там, но уже в сочетании с со огнем. При этом мы с вами знаем, что будхиальное тело на кресте, раскрывается именно при равенстве огня и земли. Будет больше огня, а земли меньше. Это угроза и до уровня а, Рии с таким соотношением стихий не войти, она не пустит. Будет больше земли, мало огня, это недостаточность, просто мало огня не, до, не дойдет, не доведет ваше сознание до определенного уровня. То есть его должно быть ровно столько, сколько нужно. В этом смысле э, очень хорошо этот процесс описан в книге, культовой книге Ефремова «Таис Афинская», а именно в той части, когда э, показано, когда Таис со свитой в ожидании войска Александра, попала в храм Рейки Белы, и э, о том, как, каковы были правила для жриц, каковы были правила для воинов, о том, что там были жрицы с черной сеткой и с красной сеткой, дневные и э, ночные. И порвать эту красную сетку мог только лишь мужчина, воин, у которого страсть довольно-таки сильна. При этом, при всем, если огня страсти недостаточно, Покусившийся на жрицу в красном сетчатом одеянии, и не сумев порвать его, оставался в живых, просто был оскоплен, становился рабом и евнухом при этом храме. А, как бы показывая, что жить ты, конечно, можешь, толк за себя какой-то есть, но потомство тебе от такого, как ты, происходить не должно. Ты покусился не на свое. Ты о себе слишком хорошо думаешь, о своей страсти. На самом деле, она не страстная какая-то, твоя страсть. Те же, кто высказывал свои страстные позывы в отношении черной жрицы Реи, ночной Ламии а, и, будучи опозоренными в своей неудаче, убивались на месте. Вот это образ и аллегоричная форма, а надо сказать, что Ефремов был великий архивист и историк. Она очень точно описывает ту самую силу и те самые правила, которые жрицы просто олицетворяли, понимая и зная контакт со своей богиней, просто переводили на человеческий язык все, что она им описывала именно в форме передачи информации. Мы сейчас с вами видим и знаем немножко больше. У нас чуть-чуть другая метафизика сознания, и мы с вами можем помочь себе пониманием о том, что уровень рейки белый ⁇ это хранилище информации, и чтобы эту информацию достичь, должен быть достаточно сильный огонь, но не превышающий волю самой богини. И только в этом случае, когда она увидит, что сознание, а именно в формате будхиального тела, закон равновесия выполняется, что человек силен для того, чтобы взять информацию, правильно ее реализовать, но при этом, при всем он уважает мать и помнит ее основную силу и основные права, вот только такому, воину, такому человеку, такому ищущему, страннику, магу, Рея может отдать информацию, свою память, древние знания. Конечно же, мы говорим о них, древние магические знания. Четвертый раз, ну, третий раз, прошу прощения, а, стихия земли представлена по Сахасрара чакре наравне со всеми остальными стихиями. И, конечно же, это еще один слой земли, это уровень геи, первоматери которая как раз и ввела этот закон равенства стихий друг перед другом и их бесконечное конкурирование, их бесконечное движение в погоне друг за другом, в противосалонном движении на Коле Года. Она ввела основные законы природы. Она не придумала людей, она не придумала богов, она родила стихийных титанов. Родила их так, чтобы они были равны друг другу. Когда боги начали стихийных титанов убивать, и об этом говорит в греческом мифе раздел, который называется Титаномахия. Когда боги начали титанов убивать, возник естественный перекос. И тогда сработал закон, убивший дракона сам становится драконом. Сами боги, которые победили титанов, Зевс, Кронос и прочие одни из первенцев, в том числе Ирея, сами встали стали выполнять эту функцию. при этом при всем они ввели правила регулирования, регулирования стихийных сил с учетом их естественного недостатка. Именно слой Реи сформировал второй круг, прообраз второго круга первооснов. Давайте посмотрим на, структурную схему первооснов и стихий, три магических круга, с которым мы работаем постоянно. И вот мы с вами видим, что есть внешний круг, внутри, второй круг и внутренний круг. Вот если мы сейчас с вами экстраполируем все то, что я вам сейчас рассказала, то слой геи мы увидим во внешнем самом главном круге. Он закрыт от людей и закрыт от части богов. Боги, второй круг, сформировали некую систему, которая позволяет управлять внутренним кругом, компенсируя недостаток естественных стихий. Есть внутренний круг, это слой Диметры, там, где живут люди. Обычные и все биологическое, да, и вся жизнь происходит, происходит именно там. Там стихии есть, но в измененной, трансформированной форме. Эта измененная, трансформированная форма, конечно, ни в какое сравнение не идет с силой перво, первобогов, титанов, но второй круг призван, чтобы и регулировать, и компенсировать. Человеку недостаток, призван регулировать и добавлять, если не хватает, а регулировать и прибавлять, если хватает. История, когда Прометей принес огонь людям, это история, когда были нарушены договоры. Прометей сила огня. Представьте себе, что вот эта сила огня пошла внутрь круга, где живут люди. И, соответственно, случился резкий дисбаланс, резкий дисбаланс. И, собственно говоря, Прометей был прикован не за то, что он там у Гефеста огонь украл из кузницы. Его действие нарушило хрупкий закон равновесия. И хотя человеческая реальность начала, согласно легенде, развиваться из культуры в цивилизацию, произошло это настолько не своевременно, как опять же нам рассказывают старые мифы, что Прометей был наказан. Правда говорят, что он был наказан не только за это, а что узнал некое пророчество. Но ну, об, об этом историю пока, пока молчит, но мы обязательно ее расскажем на общей теории магии, когда придет время. Мы сейчас говорим лишь о стихиях. Очень опасно вводить... В, во внутренний круг, стихии напрямую из первого круга, если в сознании, вот здесь вот, нет прокладки. Прокладки, которая включает обязательный закон равновесия. Этот закон равновесия фактически антивирусная программа, антиметеоритная защита, атмосфера Земли, как угодно. Но она защищает от избыточности, с одной стороны, а если от избыточности защитить невозможно, то, включая закон равновесия, она производит адекватное усиление всех остальных стихий. Но во внутреннем круге, во внутреннем мире, где живут человеки, редукцию избыточной стихии сделать проще. И даже желательнее, потому что избыточность стихии всех остальных приведет к мгновенному коллапсу у 99% процентов людей, просто живущих в этом мире. Вплоть до летальности как таковой. Именно поэтому эгрегориальный слой в изначальном своем замысле предполагался как сберегающий, информацию давать дозированно, от стихии избыточных беречь, что-либо дополнительное давать капельками, порционно, ни в коем случае не нарушая законы равновесия внутри внутреннего круга. И лишь только малая часть людей, которые занимались магией стихии, которые воспитывали себя в этих потоках, имели возможность локально и точечного применения стихийной силы здесь, в данной конкретной местности, в данном конкретном явлении, к данному конкретному человеку, но не больше, чем на сферу своих интересов, или сферу своей компетенции. Вы это тоже почувствуете. У вас есть своя реальность. В этой реальности вы управляете своими стихиями. Но стоит вам только попробовать распространить свое влияние на чужие вотчины, вы почувствуете и узнаете о том, что такое гнев эгрегориального мира. Также старалось следует сказать, что изначальная задумка, задумка обережения вторым кругом первооснов, а именно первоосновами традиция свобода, добро и зло человеческого мира, конечно же, как обычно, обернулась полнейшим паскудством. Потому что именно там начали паразитировать религиозные системы. Они положили внутрь себя принцип, изначальный принцип второго круга, Принцип защиты и обережения и, в общем-то, предъявить нечего. Да, они выполняют общую миссию, но то, то, как они ее выполняют? И во имя чего это, к сожалению, программой второго круга не запрещается. Именно поэтому сейчас идет такая тотальная перестройка. Потому что этот второй круг должен упраздниться. Упраздниться совсем. При этом, при всем, с людьми, которые способны жить при упраздненном круге напрямую со стихиями, взаимодействовать и регулировать их в своем сознании без эгрегориального мира, их, конечно же, очень немного, но становится больше. В том числе и мы тоже с вами вливаемся в эти, в эти ряды. Все остальные никуда не денутся, просто они уйдут вместе со вторым кругом, сожмутся в точку, и чисто внешне для них ничего не произойдет. Но глобально они просто перестанут существовать, как полноценные игроки в пространстве магических возможностей. Впрочем, об этом очень подробно я рассказываю на курсе Общая теория магии в первых пяти уроках. Так что, пожалуйста, на форум. Этот раздел закрытый, но открывается по определенным условиям. Кто еще не занимается, милости прошу. Занимайтесь, он выложен весь, свободный доступ, специально для вас, ну условно свободный. Но, тем не менее, для учеников школы Меньшиковой он открыт.